Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. С вами Вена. Мы продолжаем прохождение Новая Незримая война, вторая глава. Нове удалось сбежать из секретного комплекса противника и вернуться в ряды войск Доминионы. Ее недавние воспоминания стерты, но она узнает, что все это время работала на тайную организацию под названием «Защитники человечества». И теперь ее разыскивают за предательство. Император Валериан позволил Нове доказать свою преданность и назначил главный... В спецгруппе, ведущей борьбу за защитниками человечества. При поддержке Рейгеля, точнее, извините, Райгеля, представленного к ней генерального гениального. Блять, генерального. При поддержке Райгеля, представленного к ней гениального техника, ей удалось установить часть воспоминаний, которая привела ее на зараженную планету Тарсонис. Там она выяснила, что именно защитники человечества стоят за атаками зергов на планеты Доминиона, и следующее нападение вот-вот начнется. Еще чуть-чуть. Шахит, Аллах Акбар. Что там происходит? Поступают доклады из крупных населенных пунктов. Им нанесен серьезный ущерб. Потери огромны. Похоже, план эвакуации провалился. Сколько там зергов? Достаточно, чтобы смести и нас, и остатки Доминиона на поверхности планеты. Нова, мы опоздали. Черт! Однако, на подходе флот защитников. И заявляют о намерении спасти гражданских хотят выставить себя героями хоть мы знаем что это не так снижаемся пора за дело интересно интересно привлек большую часть зергов сюда. Они вырастили ульи и теперь продвигаются на восток. Защитники человечества заняли позиции на севере, чтобы сдерживать зергов. Большинство выживших гражданских укрылись на стадионе, но без помощи они долго не продержатся. Мы их эвакуируем. Если справимся с зергами до защитников, то нарушим план врага, и спасем много жизней. Верно. Да, и вот еще. Теперь у нас есть банши и голиафы. Отлично. Замаскированные банши успеют здорово потрепать зергов, прежде чем те поймут, что происходит. Нужно действовать быстро. Я засек на орбите еще несколько сигналов. Скоро к зергам может прибыть подкрепление. Подготовь банши к высадке вот здесь. А затем нужно будет развернуть базу в этой точке. Будет сделано. Так, ну, давайте я скажу кое-что интересненькое. А, прикол в том, что у меня сразу возникает вопрос. Почему эти защитники человечества настолько мощны? Это раз. А во-вторых, почему они могут уничтожить аж целый рой зерков, а мы не можем, например, да? Вот государство, которое является как бы самым главным. Это вообще прям очень большой вопрос появляется у меня по поводу сюжета, то ли эти защитники человечества, они настолько имбовые, и их поддерживает, скорее всего, какая-то структура государственная, государственная какая-то военная сила, то есть предатели есть у нас, либо я не знаю, почему у них такие огромные войска, либо это может какая-то коммерческая там, не знаю, Какие-то масоны, не знаю, там масонские ложи по всему миру, да, самые главы государства вместе объединились, чтобы создать единое правительство, то есть это непонятно. Ладно, так, слушайте, тут нам что-то написано, рыбацкая хижина традиционно является местом проведения крупнейших состязаний рыболовов спортсменов. Я, кстати, об этом не знал, что можно карту перемещать, это реально для меня новость. Переламутра в остров, усыпанный ракушками пляжами этого острова, пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок. Время отлива остров и материк разделяет обширный отмель, по которой туристы могут попасть на остров. Слушайте, а вот эти вот места, вот, которые отмечены, да, вот как, ну, такие вот отдаленные, на них вообще попасть можно или нет? И, да, вообще что-то можно получить или нет? Так, выполните здание, ну, понятно, уничтожьте как минимум три инкубатора до прибытия подкрепления зергов Задание от Враю. в раю». «Не допустить уничтожение более 20 строений защитника человечества в ходе задания на уровне боец или выше». Ну, кстати, боец или выше, так это вообще легче легкого, получается, на бойце. Я думаю, на бойце тут вообще я могу даже не допустить ни одного уничтожения строения. Так, ну давайте почитаем, что тут еще есть, какие окрестности. Стадион Surf, Surfside. «Тысяча туристов и рабочих ожидает эвакуации на этом стадионе. Раньше на нем проводили игры, а точнее, проводила игры». Местная команда по Подболу, северное, Северные Нарвалы. Так, отель Ocean Paradis. Отель Ocean Paradis славится самым крупным панорамным бассейном на Тирадоре 9. Однако ходят слухи, что скоро начнется строительство его будущего конкурента, отеля Imperial Lux. Ну, я думаю, что на самом деле не начнется никакого строительства, потому что тут зерги, наверное, все расхерачит к чертям. Пляж A G. Ежегодные соревнования доски, а, доски на воду Традиционно проходит на пляже A G И освещается в прямом эфире службы UNN Получается неловко Но время их проведения постоянно совпадает с брачным сезоном у тирадорских нарвалов Короче, тут такие прям есть традиционные какие-то места на этой планете Ну, решили нам немножко расширить вселенную Вселенную, скорее всего, с помощью таких вот вставок Отель Sunset Palms Когда-то этот отель служил местом отдыха Исключительно для зажиточных семей Конфедерации, Но теперь его двери открыты для всех желающих Еще что-то А, ну вот рыбацкая хижина, это понятно Первый удар ну, Вместе с небольшой группой банши Нанесет здесь превентивный удар До прибытия подкрепления зерг Так, это что такое Силы зерги. зерги обосновались на западе Хули расположены в торговом квартале Элиси и возле прогулочных маршрутов А это что? Это понятно, это базы похожие, а вот это что такое? Это какие-то просто войска или что? Местоположение базы. С высшей точки этого острова удобнее всего перехватывать наступающих зергов. Ну ладно, я понял. Я понял, что у нас, в общем-то, достаточно много маневров есть. Давайте посмотрим, что там по новостям. Мы получаем сообщение очевидцев о крупном нападении зергов на курортную планету Тирадор-9. Эвакуация проходит с большими трудностями. Защитники человечества заявили, что готовы предоставить защиту всему гражданскому населению. Власти Доминиона обещали держать нас в курсе событий. Знаете, что Кейт Локал, по-моему, стал выглядеть хуже, чем в первой части, ну, то есть не в первой части Винкс-Оф-Либерти, она выглядела получше там, мне кажется, само по себе лицо моделька. А остальная часть, скажем, помимо головы выглядит точно так же, по-моему. Я, конечно, может быть, не, не, не, не точен, но э, я часто смотрел, в общем-то, не на голову, поэтому, мне кажется, моделька остальная осталась точно такая же. Ну-ка, давайте посмотрим, какая у нас есть экипировка, кстати. Новые какие-то есть вещи. В Впризг стимуляторов. Прежде чем считалось, что стимулятор крайне опасны для призраков и прочих субъектов с высоким псионным потенциалом, однако последние разработки в этой области позволили устранить большинство побочных эффектов. Повышает скорость атаки и передвижения на 50% на 10 секунд, пока действуют суперстимуляторы, но восстанавливает 200 здоровье. здоровья. Но это реально очень хорошая вещь, однако замещать а, вместо этих симуляторов гранату, либо светошамовую гранату, конечно, это довольно плохо. И как я понял, кстати, светошамовая граната, она, похоже, бесплатная, что ли, вообще по энергии она никак не забирает. Если она не забирает энергию светошумовая э, свето граната, так это вообще имба выходит. Так как я в предыдущей миссии, как вы помните, когда играл только за новую, да, внизу там, в этом подземелье, то там у меня светошумовая граната была бесконечная. Я мог бросать ее, ну, каждые 5 секунд, по-моему, как только она заканчивался Эффект снова можно было ее бросать. Используй все это по назначению. Мономокуля... Мономолекулярный меч. Прототип монокум... мономек... Блин. Мономолекулярного клинка с легкостью пробивает броню и щиты Толщина режущей кромки в одну молекулу поддерживает за счет псионной энергии бойца, использующего меч Я вот, кстати, его почти не использовал за время, пока играл, да, вот предыдущую миссию Я там буквально несколько раз только зергов атаковал Можно атаковать только на земной цели Вот в этом есть один такой хороший минус Правда, вот я думаю, что вместо дробовика эта вещь вполне подойдет, потому что дробовик-то тоже только по земле бьет. И при этом он, ну, стреляет не так часто и, и нельзя атаковать перед собой цель. Хотя, тут очень спорно, надо было бы побольше попользоваться этим оружием, было бы возможность попользоваться побольше. Я бы, конечно, испытал бы их по... ну, в общем, поправильнее и мог бы сейчас выбрать более верное решение. Тут еще просто непонятно, насколько там, какие войска, вообще состав непонятен у зергов. Давайте улучшение войск улучшение посмотрим. Для банши. Можешь полюбоваться. Технический модуль, понятно, нужно две банши вызывать, улучшенное маскиров... маскировочное поле. М -м, постоянно находится в состоянии маскировки. Ну вот, кстати, я, м -м, как помню, из Wings of Liberty, вот это была довольно большая проблема, потому что кажется, как будто бы, ну, ты под контроль только получше, и у тебя все будет нормально, но а, есть такая проблема, что, да, все-таки заканчиваются у них поля довольно быстро, ты нанимаешь новых банш, у них появляется поле нормально, там 50, по-моему, энергии, или сколько, или вообще 0. Их посылаешь в атаку, у них энергии нету, они теряют поле, какие-то теряют, какие-то не теряют, выходит, что половина войска с энергией и с полем, а какие-то без поля и без энергии. Так что, я думаю, вполне будет правильно маскировочное поле для них поставить. Так, у нас есть еще улучшение для моих голиафов. Но у меня осадный танк уже использует подобную технологию, хотя, честно говоря, так я так ни разу не использовал, да, как вы помните за предыдущую миссию. Так что, я думаю, даже снять с осадного танка это улучшение, оно вообще тут бесполезное. Можно, в принципе, для голиафов поставить. Гордость. Да, отлично. А что у нас есть еще, какие юниты... Точнее, какие улучшения. У меня еще есть лазерное наведение. Увеличивает дальность обзора и стрельбы. Угу. К сожалению, для танков нельзя. Только можно для голиафов, либо для моих юнитов сухопутных. Ну, суперстимулятор мне, в принципе, понравился, у них такая вещь. То есть у них, получается... У нас медиков-то нету. И суперстимуляторы, по сути, являются адреналином в одном ключе вместе, как с медиком. Так что эта вещь очень даже хорошо со... зашла, мне кажется, с моими... Обычными пехотинцами, морпехами Вот у головореза, в принципе, минки стоит оставить Потому что, ну, я не знаю, что им еще сделать <laughs> Я их почти не использовал в прошлой миссии, как вы помните Они просто... Ну, там надо просто контролить достаточно долго Я не могу этим заниматься Когда идет полная жопа, когда надо воевать Ну, технические модули, я думаю, тоже нормально все Короче, так и останется у меня наведение, короче, ни у кого У голиафов, наверное Хотя, ну, можно было бы сделать лазерное наведение. Тут просто непонятно, какой ландшафт еще и будет. Тут как бы не видно все равно. Но я на всякий случай все равно сделаю прыжковый двигатель. Вдруг они понадобятся мне, эти гляфы. Вроде как тут, по сути, одна и та же траектория. То есть, ну, тут вроде как подниматься не надо будет никуда. А если надо будет, то у меня тут банши будут летать все равно. Хотя, знаете, да, наверное, я все-таки сделал улучшение, вот так думаю. У меня же есть банши Пускай будет у них лучше лазерное наведение Потому что прыгать, если что, у меня будут головорезы, например а Вот этим юнитом как раз таки пускай будут у нас, значит, лазерное наведение Они будут стрелять дальше Банши будут палить те, кто находится там на холме Гуляв а, и, соответственно, расправляться там, например, с какими-то, не знаю Ну, хотя летучие отряды, они все равно так или иначе будут обстреливаны Ну, ладно, я, короче, разобрался я разобрался, все, больше улучшений никаких делать я не стану, все и так нормально, считаю, вполне правильно Вот истребители нас вызывали, я даже не знаю, три инкубатора сможем ли мы уничтожить, смотря какая армия Если что, придется, наверное, даже перезагрузиться мне, чтобы выполнить это задание Ну, давайте начнем Пора начать А то долго-долго разговариваю Банши наносят много урона, но и сами долго не держатся под огнем. Используйте маскировку, избегайте детекторов. Ну да, это понятно. Единственная проблема детектора, это у нас могут быть кто? Это могут быть наблюдатели, которые прилетят и просто спалят всех банши. Даже спорка там не нужна. А вот уничтожить наблюдателя чем? Ну только разве что новый. Но новый, блин, к сожалению, у меня, да, меч я поставил, так что... Голиафы, значит, только могут с ними справиться Ну или там, любые другие Юниты, ну просто их сейчас здесь может и не быть Поэтому <смех> Небольшая загвоздка имеется Да, мне кажется, я для нового выставил Совсем не те юниты, которые надо было Точнее, не те улучшения, которые надо было Надо было, блин, поставить винтовку Да, наверное, сейчас перезагружусь Ребятам, вы увидите уже у меня с винтовкой Значит, новую. Да, долгая довольно-таки загрузка. Это курортная планета. Почти все люди здесь туристы. Они не могли ничего противопоставить зеркалу. Боюсь, планете нанесен непоправимый ущерб. Так, ну Покали. короче, ребят, не надо никакого перевооружения Покали. у Нова, она и так нормально будет справляться. Чтобы остановить рост их популяций, нужно уничтожить инкубаторы. Я постараюсь. Нова, к тебе идут из споровики. Перехвати их, пока они не окопались. В атаку! На, атаки. Атакуйте первяков. Отлично. Отлично. Давай-ка сюда ты уничтожила первый инкубатор это обнадеживает пора взяться за остальные приближайся к цели все лидируют заметил раз второй инкубатор уничтожен на стрельбя так лимфов на галас да, отлично. Давайте ломаем теперь здание, производитель. Ну да, тут, конечно, все без проблем вообще идет. Ну тут, правда, да, теперь у нас появился еще и оверсир. Так что опасненько теперь начинаю штуку замечу врагу поставку ликвидирую цель уходим а, 3, 2, 3. под огня снова вражеское подкрепление уже на подходе приготовься отступать приближайся к цели кредитком на голову начинаю штуку замечу врагу Ликвидирую цель На три атаки Ну ладно, Производство голиафов налажено Но есть еще кое-что С орбиты приходят необычные сигналы Нова, это не зергия Что происходит? На планету прибыл флот смерти Талдоримов хм. Вот это да Владыка поручил мне истребить защитников человечества. Не умешивайтесь. матч Но любая атака на позиции защитников повлечет сверху среди И Эвакуация невозможна. Значит, у нас нет выбора. Придется защищать защитников пока не победив Прозес. Они используют проекторы щитов для зарядки материнского корабля. Сейчас корабль на орбите. Вероятно, толдаримы ждут полной зарядки, чтобы выжить с позиции защитника. Значит, нужно уничтожить проекторы как можно быстрее. Я вычислил координаты всех проекторов щитов. Вот они. Я займусь ими как только смогу. Но сперва укреплю оборону, чтобы обезопаситься от зерков. Не помешает. И, кстати, у нас опять ядерка делается. Сколько им понадобится? 300 секунд. Эти зерки носители необычной мутации. Если появится возможность, уничтожь оставшиеся инкубаторы и добудь мне несколько образцов. Легко. Если порадуешь меня новой технологией. Чего, пугай? готов. Так, давайте весь пен ставим. Завершено. Так. Снова на связи. У нас тут еще есть, оказывается, минералы. И Нет, тут я смотрю. Ну, возвращаюсь обратно. Недостаточно веспер. Недостаточно веспер. Так, ставим еще один, давайте, кабинки Хранилище, точнее. И давайте сейчас Мариков вызовем парочку. Завершено. Так, Ядерка скоро уже будет готова. Правда, материнский корабль будет готов Слушайте. раньше. Вот в чем проблема? Недостаточное веспено. Датчики показывают, что щиты материнского корабля почти заряжены. Отправь войска к проектору. Какова ситуация? Ну, легко сказать, блин, отправь войска к проектору. Требуется а как мне дополнительные быть? хранилища Дальше Материнский корабль полностью заряжен Скоро Толдоримы начнут штурм позиций защитников Ясно Я атакую один из проекторов, чтобы их задержать Я подумал, что не помешает прослужить каналы связи защитников Думаю, тебя это заинтересует так, давайте дождемся, пока будет атака. Зерга. Гражданские рассчитывают на нас. Мы не можем их подвести. Прием. Какие будут указания? Так, ну окей. Ставим. РСМ готов. Что происходит? Давай, удиви меня. РСМ готов. Так, ядерка угу. практически Повтори. готова. Цель. Вопрос в том, когда начнут нападать зерги. Жду ага, прямо сейчас, похоже. На к цели. Все, давайте все туда. Идем Доволы в атаку. Давай, удиви меня. Сейчас как раз ядерка будет готова. Я не понял, что это Давай-ка, вызываем ядер. Тоже ли один из наших проекторов заставить их отступаем. страдать? Она отправила войска к нашей базе. Приготовься к защите. В процессе. что Слышу тебя хорошо. КСН готов. Есть. Какова ситуация. очень мощная хм, звучит интригующе я разберусь Выкладывай, так опять-таки почти зарядить зарядились так э, поставь потом поставь это это СМ готов. А, нет реактор Ситуация. Так, у нас почти готова еще одна ядерка. СМ Давайте готов. пока вызываем Голиафов. А, также еще морпехов, потому что морпехов не осталось. Надо быстрее их вызывать. А! Еще пытается? поставьте здесь одни казармы. Так, слушайте, они там все дальше и дальше О, распространяются. Почти пора выдвигаться к Кому навекать. Пристройка. на связи. Корабль Толдаримов выдвигается. Скорее уничтожь проектор щитов. Все на передовую! Нужно сдержать их материнский корабль! Штурм. С клинком наголо. Нова на связи. Положись на меня! Блин. Доминионские приматы никак не успокоятся. Избавьтесь от них. Ново, они двигаются к нашей базе. Поставим, давайте. Какова -ка. ситуация? Так, обороняемся. На связи. Канал открыт. Я так, так, так, так, уходите. Я надеюсь, там будут Все нападать. Устаем. Слышу тебя хорошо нападать именно что только воздушные Порублю войска да, воздушные войска только В атаку. ага нифига А создаем еще создаём КСМ-ов. Недостаточная Веспена. КСМ готов. Недостаточная Веспена. Да, дальше далеко Рекомендую двигаться. Направиться к проектору щитов. Материнский корабль почти Спасибо, готов к атаке. Что ты мне рекомендуешь? Я, Танк на марше. Я бы сам не догадался. Атаковать. Снова уничтожь проектор щитов. Держитесь, бойцы! Этому кораблю нас не сломать! Again. Подлодать. Давайте в атаку. Ликвидируют на связи. К цели. Готов. Так, сохранишь камеру. Ракета, улучшение. Завершено. Бегу, Требуются дополнительные хранилища. Бегу. зачистить. Тиранам. Иначе я распотрошу вас. Пора сыграть от защиты. Так. Какова? Прием. Давайте сюда рабочих побольше. Сколько можно сидеть без дела? Вот куда стрелять? Снова на связи. Брось а, Они не могут пройти, Да. повтори. Системы функции. Жду повторения. Классно связь. Сев готов. Танк вооружен и обатен. В атаку. Так, ставьте, давайте-ка быстрее. Хранилища. Плюс ты ставь где-нибудь, я не знаю. Блин. Здесь, наверное. Здесь нельзя строить. Недостаточно. Недостаточно. Давайте собираемся. Давай Нам Батарус. надо последнее добить. Там я вы даже выполнение задания не буду дополнить. на связи. Повтори. Жду подтверждение. А, да пошли в атаку. Сейчас появится как раз этот материнский корабль сразу. Время действовать ново. Атакуй проектор щитов как можно быстрее. Он прям здесь появляется. Укрепить позиции. Фокусировать огонь на корабле. Кому навешать? Есть на байдер. Так, давайте сюда подошлем войска. атаковано давно бы это сюда убить ядерная ракета готова давай удиви меня замечен враг посылайте подмогу вооруженный полный ход! Жду подтверждения. Повторим. Посылайте подмогу! Без пьяного иссяк. и сяк. Победа Пошлите в материнский корабль и сожгите эту мерзкую тирангу и всех ее приспешников! Материнский так. корабль направляется к нашей базе. Не упусти шанс уничтожить его. Какова ситуация? Приближаюсь к цели. Что происходит? Так, так, так. Сюда, значит, надо сейчас как можно больше рабочих посылать. Ново на связи. В атаку. Кто она новенького? Давай, удиви меня! Кто-кто? А? Я уже заждал. Материнский корабль на вас сейчас пойдет, сукины дети. Клев на связи. Начинаю Какие будут указать? Связь снова. Говори, громче! Соковай, да, Светлана! Брось дороги! Отлично. слышу тебя хорошо. Снова Талдарима отступают. Войска защитников перегруппировались и добивают оставшихся зерков. Эвакуация скоро продолжится. Спасла тысячи жизней. Но вся слава за эту победу достанется им. Скорее всего. Как бы то ни было, я сообщил императору о нашем успехе. Хотя бы он будет знать правду. Нам и этого хватит. Я возвращаюсь на Грифон. Жесткая миссия была. Хочу вам сказать, кстати, о 20 строениях... Не... А, нет, я допустил, да. Потеряно 33 строения. Ну да, там практически, наверное, их чуть не добили. Регенеративная биосталь не получена. и скафандра Аполлон тоже не получено, Но это жесть. Надо перепройти мне, чтобы можно было получить эти награды, потому что ну, это реально очень сложно. Чтобы успеть уничтожить эти чертовые, как сказать, излучатели, да, и чтобы еще и выполнить дополнительное задание. Потому что зерги постепенно укрепляются. То задание, которое там где-то вообще находится за водой, туда надо лететь. Ну, тоже, блин, как бы сложновато. Лететь туда, банши. Ну хотя можно было, конечно. Ну ладно, фиг с ним. Давайте посмотрим, что там дальше у нас будет. Какая заставка. Ну, сложное-сложное задание, хочу вам сказать, сложное. Тысячи жертв на Терраторе 9. Но и это не последняя тревожная новость. Протосы вернулись. Напряжение растет. Пока не ясно, собираются протосы ударить только по зергам или еще по нам. Мы попросили генерала Дэвис прокомментировать происходящее. Генерал? Ужасная трагедия. Я сочувствую пострадавшим. Доминион должен был их защитить. Теперь, что касается пропис. Нова, mm -hmm. mm. у нас гость. Ново. позволь представить Аларака, владыку Толдоринов. Ого, для существ, что живут так недолго, вы тираны слишком часто дразните смерть. Чего ты хочешь? Того же, что и ты. Истребить защитников человечества. Они уничтожили один из наших аванпостов и сбежали до того, как их настиг Флот Смерти. Непростительная дерзость. Я раздавлю их как вредителей, которыми они и являются. Но сперва ты их найдешь. Как я понимаю, это твоя специальность. Если бы я помнила, где они прячутся, то уже была бы там. Но в память подводят меня. Значит, ты была одной из них. Ты оказалось полезнее, чем я мог ожидать. Полагаю, ты уже пыталась вернуть себе память. Разум тиранов такой податливый. Все, что тебе нужно, это тирозин. Тирозин? Я даже не представляю, где его взять. А я представляю, И я готов поделиться. Взамен ты приведешь меня к защитникам человечества. Договорились. Знаем о малом Джарбане. Немного. Умаджанский протекторат основал там исследовательскую станцию, но связь с ней была утеряна. Почему неизвестно? М -м, звучит пугающе. Ладно, давай выясним, что там случилось. Так, ну что ж, друзья, на этом будем заканчивать данную миссию серию данных Есть миссий и в следующий раз мы будем играть соответственно ужас в ночи добыть тиразин очень забавно слышать было от э, новые что а где достать тиразин блин тиразин достать я думаю любой игрок который хотя бы играл более-менее в эту игру знает где достать правда по моему вообще-то это нет не та планета до да, а другая планета где у нас э, как его зовут? Игон, по-моему, да? Он там застрял, этот ученый, который раньше был на э крейсере Гиперионе, да. С -с забыл, блин, вот что-то вылетело из головы название Battle Cruiser, на котором у нас путешествовал Джим Рейнер. И был этот Игон, как его там, я забыл фамилию который был в лаборатории. Тогда он был еще молодой. Уже к прохождению вот этой кампании, да, но Незримая война, он уже стал такой более взрослый, соответственно более свободный и он ушел э, нюхать тирозин короче, да, наркотик. Наркоманом он стал законченным. Как это не печально. Ну ладно, у нас ужас в ночи. Следующее задание будет. Я думаю, мы с вами в следующий раз еще сыграем, конечно же. А с вами был Веном. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. Всем пока. Удачи.